Хей, hey, народ, с вами Геймперсон. сегодня в этом видосике я вам расскажу о новых просветочках за сову на карте С. И прежде чем мы начнем, я попрошу вас поставить лайк под этим видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики Ну а мы начинаем А начнем мы с просвета Аплента за сторону атаки Чтобы его сделать, нужно убереться в эту стену, навести прицел на стык темных и светлых плиток и отвести левее на соседний стык Делаем два отскока, заряжаем на максимум и стреляем Эта стрела покажет вам большую часть А плента, особенно ныкающихся за ящиками. Следующий просвет за сторону атаки делается с выхода на миду. Подходим к этой стене, наводим прицел на середину козырька так, чтобы правая его часть касалась ящика. Делаем два отскока, заряжаем на максимум и стреляем. Таким образом мы просветим всю внутреннюю часть Б плента. Следующей стрелой за сторону атаки мы просветим мидл со стороны дефа за аркой. Становимся посередине этого забора, наводим прицел, как показано на видео, заряжаем на максимум с двумя отскоками. Еще одна полезная стрела, которая покажет проход с на Б. Чтобы ее сделать, нужно стать возле маленького кусочка бумаги, чтобы прицел быть чуть левее на стыке плиток. Далее наводим прицел на лавочку, на стык 5 и шестой балки, как показано на видео. С двумя отскоками заряжаем на максимум. Плюсом этой стрелы является ее положение на балконе. Эта стрела будет полезна, если вы решили всей Тимой зайти на А и хотите увидеть, есть ли кто-то в темке Б. Чтобы ее сделать, становимся напротив двери, упершись в стену. Прицел наводим на дверную ручку, опускаем ниже до стыка третьей и четвертой плитки. Делаем два отскока и заряжаем на максимум. Стрела упадет на будку перед темкой и если там кто-то будет вы сразу об этом узнаете. И последняя стрела за сторону атаки. Для ее выполнения подходим к этому углу, поднимаем прицел на первую горизонтальную балку так, чтобы правая часть прицела соприкасалась с верхней частью бал. Делаем два отскока, заряжаем на две с половиной полоски и стреляем. Эта стрела залетит в темку с Б плента, что будет неожиданностью для ваших противников. Теперь просветы за сторону защиты. Первым будет просвет прохода на А-плэнд. Запрыгиваем на эту бочку, наводим прицел на середину вот этого кирпича, заряжаем на два с одним отскоком. Еще один просвет прохода на А, только с немного другой позиции. Становимся возле этого ящика, наводим прицел на верхушку перил и отводим его левее так, чтобы левая часть прицела касалась стенки. Заряжаем на максимум с двумя отскоками и стреляем. Теперь я покажу вам просветку прохода на Б. Находясь в самом планте, подходим к этой стенке и целимся ровно в центр фонаря. Делаем два отскока и заряжаем на максимум. Этот просвет за сторону защиты покажет нам плент B. Делается он с плента А. Становимся в этот угол, целимся на эту полоску и опускаем ниже где-то на четверть. Заряжаем на максимум с одним отскоком. Эта стрела покажет нам всю внутреннюю часть Б плента. Последняя на сегодня просветка будет возле меда. Чтобы ее сделать, нужно немного прилочиться запрыгивать на этот ящик, так как делается она с него. Запрыгнув на этот ящик, становимся на край, как показано. Целимся чуть выше и правее верхушки дерева и заряжаем на максимум с одним отскоком. Эта стрела покажет нам нычку за бронированными стенами. Ну вот и все на сегодня. Если ролик был вам полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в новых видео.